Так, давай теперь поговорим про то, что, что ты хотел разобрать именно. Смотри, вещи две меня интересуют. Вещь первая. Вот это моя история с алкоголем. Вот я ее сейчас отследил. Смотри как. Например, я встретился с другом, офигел. Это было где-то вот после сеанса. Типа, блин, он сидел, пивочек пил, я просто с ним болтал. Так, о, как прикольно, как нормально может быть. А потом... В какой-то момент мы опять встречаемся, типа, я такой думаю, ну, блин, типа, выпить с ним, вообще пофиг. И потом вчера что-то, когда это было, или позавчера, в общем, в какое то изменение да, ну, то есть, видишь, как получается, срывает, и ну, возвращаешься, короче, в этот, эту канитель, скажем так, типа, а почему бы и нет, а потом такой, блин, какого хрена, и начинается вот это, типа, отождествление, типа, вот, там, пожалеет себя, вот это вот все. Ну, типа, это первое, да, что меня волнует. То есть аналитически, ну, можно понимать, что происходит. Я понимаю, что происходит, да, то есть, типа, ну, условно, там сидишь, работаешь, что-то поделал, заколебался и, как обычно, ну, в общем, вернулся да, туда, где был, откатился, можно сказать, это первое. А второе, а... как бы тебе сказать, благодаря сеансам, я вот смог очень ясно ощутить это единение, пустоту вот этого состояния. Но при этом, э -э, насколько я понимаю, это не все. То есть э -э, есть состояние другого характера, и, э -э, видишь, хочется... А, и третье еще сейчас. Э -э, хочется эти состояния почувствовать, да, то есть оказаться. Прежде всего, вот, Паша много говорит о свете, как о такой важной вещи, система вот этот эффект утюга, все вот эта вот история. И думаю, как раз... Ну, судя с того, что я знаю, она могла и помочь, да, когда ты вот там оценишь э, происходящее в жизни, то, я думаю, многие иллюзии развеются окончательно. Пусть личность Кирилла позволит эту встречу с неизвестностью, безграничностью своего существа. Как ты себя чувствуешь? Хорошо. Спокойно. Кирилл был озадачен вопросом алкоголя. Посмотри, пожалуйста, на алкоголь. Он растворяется, как будто. кирилл или алкоголь? Алкоголь. Образ растворяется. Посмотри и на свою жалость которая привязана к этому желанию. Выбор. Посмотри на того, кто выбирает. <свят> Такая пацан. которые ну знаешь, коленки для меня под страх. <свес> Я так люблю его. Да. Поделись с ним этим чувством. Смотреть на того, кто наблюдает за всем происходящим. Кто наблюдает? Это я. Угу. А кто ты? Ну как будто все. Откуда тогда страх? Кто боится? частичка а Эта частичка существует Мне кажется это образ кто создает этот образ теперь точно все я перед ты дух захватывает как будто ощущаешь что-то огромное да. образимое как будто что-то очень древнее мудрое расстрастное понимаешь... и какой там еще алкоголь может быть И муки серзаний. Хотя не, доброе, доброе что-то. Да какое большое мудрое добро. Ему все ровно, но оно доброе. чувство какой-то благодарность сейчас появилось такое прям синее свечение пусть этот свет идет тебя тишина тишина безмолвая в этом безмолвие тебе могут открываться любые знания Я думаю, кто такой. А в ответ, как будет ответ, да? Выбери. Кто все это создает? И поиск, и сомнения и образы. Она из неоткуда приходит? Она приходит, а я принимаю. Так много сил сейчас. Они всегда у тебя и были. <свales> <свales> <свales> Такая красота. Да. Такая источник. Так спокойно, мне хочется действовать. А тут это где? Я не знаю. Вот в этой тотальности какой-то. Это такой кисель. Ну а где это все происходит? Не знаю. Нет. Сложно описать ты пойми что ты никуда не ушел ты просто вернулся в себя ты просто вернулся в себя точно как баня И вот помылся как ты себя чувствуешь Трясающе спокойно. Ох. Изучаю разные объекты жизни. Какие объекты? Людей, белок в лесу. Как это все играет вместе, взаимодействует. И сколько такого лишнего это система. Не знаю. Посмотри, что все это просто игры. Просто роли. Просто фильмы. Разные сюжеты. ни одно не хуже не лучше чего-либо другого ведь оценку задает важность это точно Как выглядела бы жизнь, если не вообще мы бы не было бы страха Очень энергично. Смотри, а страх это просто иллюзия в голове. Только нет. Ничто не ограничивает. Просто. Да. Посмотри, что ты сам являешься создателем того фильма, которым играешь. Ты можешь создавать любой фильм. Это и есть проявление, да? Да. я смотрю на людей вижу их истину вот это вот Любовь. И кучу, кучу-кучу. Всяких искажений. Как в мешке их тащат. Но это правда иллюзия. Они так просто исчезают. Если их увидеть. Да. А этот мешок это всего лишь жалость. Всего лишь страх. Ага. абсурд. все Нужно возвращать? Не, не, не, сейчас, я открыл глазки. не, не, не, не, не, они так слиплись ужасно. Да. Ой, добро. Такое, такое вообще. получилось так классно рассмотреть всякие разные страхи знаешь я лежал и обращался к разным ситуациям к своей какой-то первой любви к той же насти да с которой у меня там тоже были отношения к бабушке к дедушке, изучал как это все да и видел не знаю типа как много иллюзий в происходящем типа реально <свят> Но программы, как будто написаны, не знаю, и ты такой, типа, поверил у них и играешь. Да. И вот разные-разные вещи так изучалось из тех, что вот у меня есть в опыте. И они так быстро деконструируются на что-то истинное и на что-то. Ну, не знаю, истинное. <свят> так скажем. А еще я увидел как, знаешь, как генерируется страдание. Типа, вот я пипец как увидел прям, знаешь, как себя, образ прям вот такой в голову пришел, мне такой так редко бывает, у меня с воображением это проблемы. В общем, <laughs> прям я сижу такой голый, держу себя за коленки, страшно пипец. И я подхожу как бы к этому, ну, мысленно, да, это все нормы чувств, образов, как бы происходит, подходишь, это вот когда мы думали об алкоголе, когда вот эта история, и я прям вижу, типа, как это такой сп способ побега. И этот страх, он прям так визуализировался, и так захотелось этот образ наполнить типа, любовью, как-то вдохнуть. И ну, я это сделал на таком чувственном уровне, что я не знаю. И прям потом ты говоришь: "А есть ли вообще?" И, и я такой думаю, что действительно, ведь. И как начало растворяться, растворяться, растворяться, растворяться. И так видно хорошо. Класс. Я еще охренился с этого образа. Он такой забавный, но при этом... Его... Ну, я, его, я его понял, в общем. Этот Кирилл. Класс. Меня так так всегда пробивает. Ты, когда ты говоришь, или я сам себе создаю, ну, наблюдаю, например, Тимофея или Маму, или что-то такое, прям близко-близко. Или ну, как еще какие-то образы, не знаю, это же разные, такая вообще глубина чувств накрывает, прям. Не знаю. Не, не, не, не, не, не, невероятно огромная любовь. Просто. Как, прям как облаком. И у меня вот в эти моменты все время на слезы пробивают. Я прям так это все. Глубоко перу, переживаю. Очень здорово. Такая благодать. Да. спасибо века ладно я тебя оставлю если да. что я на связи хорошо договорились По... да. я думаю у тебя еще будут инсайты происходить По похоже на то ну все тогда давай счастливо да. благодарю за просмотр